Для тех, кто сомневается, что по моему курсу можно заработать, я эти деньги вывел специально, чтобы вам показать, что они настоящие. Здесь ровно 620 тысяч, которые я заработал за 2 месяца. Деньги все настоящие. Их можно посчитать, но ну, на это уйдет очень много времени. Это еще одно доказательство, что мой курс работает, и он приносит стабильный доход, о котором все так мечтают. Как видите, деньги все настоящие. Если вы хотите также зарабатывать, как и я, приобретайте мой курс и зарабатывайте.